ежегодно накануне Всемирного дня противодействия коррупции, который, не хочу сказать, отмечается, как бы символизирует вот этот процесс борьбы с коррупцией по всему миру, проходит 9 декабря, в этом году уже 28 восьмой раз он был учрежден на международном уровне, и речь идет, конечно, о противодействии такому глобальному явлению, как коррупция, не только в России, но и в целом э, в мире. Мы видим, что последний год просто демонстрирует нам, что это действительно глобальное явление. Даже возьмите события последних недель, э, сегодняшний э, госпереворот в Перу, да, связан с коррупционным делом против президента. Уголовное дело и срок реальный, который вынесен на этой неделе бывшему президенту Аргентины по коррупционному делу, волнение в Монголии, дело Хантера Байдена. Да, все это так или иначе коррупционные дела, которые э, возмущают спокойствие в тех странах, где они возникают и очень серьезно в том числе влияют и на международную повестку. Очевидно, что и для России это значимая проблема, проблема с которой... Достаточно долгое время и очень э, системно э, пытаются выстроить и борьбу, и профилактику о том, насколько это эффективно получается, какие проблемы на этом пути возникают, какие успехи, возможно, есть на этом пути. Мы сегодня и поговорим. В ходе нашего традиционного, еще раз повторю, ток-шоу, активное студенчество говорит, нет коррупции. Еще раз хочу напомнить, что это то самое ток-шоу, где можно сказать правду. Вообще правду, наверное, надо говорить везде, но здесь это является принципиально важным, потому что других способов напрямую людям, которые координируют эту работу, возглавляют эту работу, сказать э, открыто, прямо какие-то проблемы обозначить, какие-то позиции высказать. Э, не так часто бывает. Не потому что нет такой возможности. Просто люди заняты. И я благодарю всех, кто сегодня, несмотря на эту заняты, все-таки пришел и примет участие в нашей с вами беседе. И я хочу э, представить удовольствием и под ваши уборный аплодисменты в начале наших экспертов. Это Талан Мария Вячеславовна, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного права юридического факультета. Аплодисменты не да. Айдар Рузалинович Хамдеев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики обучения праву юридического факультета. Валерия Александровна Степашкина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры клинической психологии и психологии личности Института психологии и образования. Я всегда вздрагиваю, когда слышу вот, клиническая психология. У меня всегда есть вопрос, чем она отличается от клинической психиатрии. Вот. Ну, это тема, наверное, других ток-шоу, да? но вообще, мне кажется, что-то очень близкое. Близкое? Да? Вот. Близкое. Близко. Близко, но далеко. Спасибо. Ленар Ниязович Шакиров, специалист первой категории отдела профилактики правонарушений Департамента по обеспечению внутреннего режима гражданской обороны и охраны труда Казанского федерального а. университета. А. Спасибо вам. И спикеры. Люди, которые непосредственно введут нас в тему и помогут в ней не потеряться, что называется. Главный советник отдела антикоррупционного мониторинга управления президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики Александр Валерьевич Лохацкой. Проректор по общим вопросам Казанского федерального университета Ришат Рифулыч Гузееров. И председатель студенческого антикоррупцион... антикоррупционной комиссии юридического факультета Казанского федерального университета Анна Дмитриевна Бочкарева. <звы> вот так получилось, что мы сегодня юристами обложены, что называется, по полной, да, хотя это вопрос далеко не только юридический. И специалисты, наверное, сейчас подтвердят и психологи дополнят, может быть, даже психиатрические отчасти иногда вопрос это, да, вот все-таки про психиатрию очень хочется что-то вспомнить и вставить. Итак, давайте начнем обсуждение. Прежде всего, есть блок вопросов, который был сформулирован накануне, в ходе обсуждения, фокус-групп, которые сегодня так или иначе волнуют, обозначают и наши общественные активисты, и студенчество, и преподаватели, и люди так или иначе неравнодушные к вопросам противодействия коррупции. Вот первый блок этих вопросов сформулирован в такой форме, на фоне введения Западом жестких санкций, Россия может ждать повышения уровня коррупции. Соглас, согласны ли вы с этим высказыванием? Но я бы вначале все-таки попросил, может быть, наших уважаемых спикеров, прежде всего Александра Валерьевича и Решат Фулча, обозначить общую картину, как с вашей точки зрения вот за этот год складывается и коррупционная, и антикоррупционная картина. То есть мы можем чуть-чуть выдохнуть или, наоборот, должны в более напряженное состояние вернуться по отношению к такому явлению, как коррупция, тем более с учетом вот, ужесточения общей мировой картины. Спасибо, Игорь Ильич. Я с Вашего позволения начну прокомментировать. Да, на самом деле у нас и в стране, и в республике очень большая работа была проведена в этом году. То, что если мы говорим о том, стало больше коррупции или меньше коррупции, здесь мы можем опираться только на заслуживающие доверие источники, на самом деле оценить коррупции это не так просто, как э, всем кажется. Это, вот, как пример приведу, вот, допустим, мы здесь сегодня все собрались. Э, насколько вот наше мероприятие снизит или, там, не дай бог, повысит коррупцию там, на 0,1%? уменьшит или там, на 0 0,1% повысит уровень коррупции, это все э, оценить невозможно. Мы можем оценить в комплексе как раз э, проводимые мероприятия, и для этого у нас в республике сформирован несколько инструментов. Значит, первый инструмент, на который мы можем опираться, говоря от об уровне коррупции, это статистика работы правоохранительных органов, органов прокуратуры. Значит, согласно этой статистике у нас э, количество... Правонарушений и преступлений коррупционной направленности. К сожалению, остается стабильным год из года. Значит, это более тысячи э, преступлений каждый год выявляется по органами э, коррупционных. И пока что нам э, переломить эту ситуацию не удается, поэтому мы стараемся задействовать все новые и новые инструменты для того, чтобы этих преступлений не было. Потому что наша задача, как управление президентом, по вопросам антикоррупционной политики, это не поймать преступника за руку, это работа все-таки правоохранительных органов. Наша задача – это не допустить вообще такой возможности, чтобы коррупционная эта ситуация случилась. То есть мы должны оценить, а почему у нас все-таки эти преступления совершаются, и какие нам меры необходимо предпринять, чтобы они перестали совершаться. Это, значит, первый аспект оценки уровня коррупции. Вторая лакмусовая бумажка, которая есть в нашем распоряжении – это социологические исследования мнения населения. Об уровне коррупции, которые каждый год проводится на нас республике. Значит, если ранее эти исследования проводились Комитетом по социально-экономическому мониторингу, значит, то начиная с 2020 года эти исследования проводятся Министерством экономики Республики Татарстан. Но то, что эти исследования проводятся госорганами, не должно никого смущать. Результаты этого исследования они абсолютно не ангажированы. Берется выборка совершенно случайная из 4000 человек. Эта выборка делается по возрасту, то есть примерно одинаково, чтобы были возрастные критерии, там, чтобы все возраста были захвачены, чтобы все профессии были захвачены с представителями, чтобы все районы были захвачены, чтобы опрос не проводился на Кремлевском или на Бауману только, а чтобы в ходе опроса были охвачены равномерно все наши 43 муниципальных района республики и два городских округа. И уже на основе э, анализа анкеты, который состоит из 50 вопросов, то есть каждый респондент отвечает на 50 вопросов, значит мы можем сделать определенные выводы. Увеличилась, так сказать, увлеченность граждан в коррупцию. В каких сферах граждане чаще всего сталкиваются с коррупцией? Значит, какие причины, на, по мнению населения, являются главными? для возникновения коррупционной ситуации, это все у нас каждый год проводится. И если комментировать результаты, то эти опросы у нас проводятся начиная с 2010 года. И если в 2010 году у нас 21% респондентов ответили, что они лично сталкивались с коррупционной ситуацией в течение вот прошедшего, прошедшего года, то если мы возьмем итоги за 2021 год, то там уже 9,5% респондентов ответили, что да, они сталкивались с коррупцией в течение года. В этом году исследование уже проведено, сейчас Министерство экономики анализирует результаты, и где-то, я думаю, в начале января мы уже получим результаты за 2022 год. 9% это кто-то скажет много, кто-то скажет мало. Для нас это в любом случае это много для нас даже 1% было бы много. Это значит, что нам еще есть куда стремиться. Даже несмотря на то, что мы за 10 лет смогли в два раза этот уровень понизить, значит, мы сейчас видим, что этот уровень он последние годы стабилизировался, последние три года. То есть, если он до этого снижался постоянно, по наклонной, то сейчас он вот так выровнялся, получается, и нам нужно какие-то новые инструменты, новые средства применять для профилактики коррупции. И вот то, что о чем с чего мы начали? Это вопрос санкционного давления на наше на государство, на нашу республику. Я думаю, что если мы будем применять весь комплекс мер по профилактике коррупции, то вот события, которые происходят извне, они никак не скажутся. Потому что если мы будем проводить также работу по антикоррупционной пропаганде, по антикоррупционному просвещению, также с детских лет будем убеждать, именно убеждать, Детишек, что надо жить честно, по закону, потом в дальнейшем со студентами встречаться, также им объяснять, что надо всего по жизни добиваться своими усилиями, там не через маму, не через папу, не через какие-то там э, конверты непонятные, а именно доказывать, что я способен всего дости достичь своими усилиями, то мы как раз и придем к правому государству. Ну и плюс, кроме того, в рамках правового просвещения мы постоянно проводим телепередачи на канале ТНВ, разъясняем гражданам, как им реализовать свои права, какие у них есть обязанности, потому что очень часто причиной коррупции является банальное незнание человеком своих прав и обязанностей, как ему поступить в той ситуации, как ему поступить в другой ситуации. Поэтому мы поэтапно, вот начиная от, грубо говоря, от рождения человека, заканчивая оказанием ритуальных услуг, Каждый месяц какую-то сферу берем, и в ходе телепередачи на канале ТНВ, который выходит, мы ее разжевываем и доступным языком для зрителей разъясняем. Поэтому, вот, резюмируя все сказанное, я отвечу, что если в государстве выстроена четкая система профилактики коррупции, то какие-то внешние факторы здесь не могут повлиять на уровень коррупции. Спасибо. Прежде чем передать слово вопрос догонку. Вот по социсследованию. Mm -hmm. Как вы объясните, вот, вот такую, с моей точки зрения, не совсем стыковочную позицию по цифрам, количество выявленных коррупционных преступлений не уменьшается, а количество людей, сталкивающихся с коррупцией, уменьшилось. Люди стали более терпимыми. Может быть, для них то, что было раньше, коррупцией перестало быть коррупцией. И они просто теперь mm -hmm. не вычленяют это как значимое для них коррупционное деяние? Ну, смотрите, здесь вопрос состоит, состоит в том, что коррупционное... Право коррупционное преступление, это, как вот говорят юристы, это латентное действие. Что это означает? Это означает, что вот стороны коррупционной сделки, они не заинтересованы в том, чтобы они узнали э, правоохранительные органы. Они хотят ее оставить в тайне, сокрыть ее, получается. Это вот как, не знаю, как торговля наркотиками, наверное, с этим тоже можно сравнить. А, и то, то что э, эти факты выявляются органами. Это они на основе чего выявляются? В первую очередь, это, наверное, агентурная работа. В вторую очередь, это а, то, что у нас есть э, очень много наших сограждан с активной позицией, которые не замалчивают факты, которые им стали известны. В адрес нашего управления, допустим, поступает очень много обращений о том, что по мнению какого-то из, из наших э, граждан, он столкнулся с коррупционной ситуацией. И он просит разобраться, есть ли здесь коррупция или нет. То же самое, такие же обращения поступают и в прокуратуру, правоохранительные органы. Каждое обращение, это даже анонимное, оно тщательно э, рассматривается, исследуются все аспекты этого обращения, чтобы нам понять, есть в конкретной ситуации коррупция или нет. И вот э, тот факт, что э, у нас, э, как говорится, снижается количество граждан, вовлеченных э, в коррупционные сделки, но сохраняется количество выявленных преступлений, это говорит о том, что граждане уже не замалчивают эти ситуации. Они понимают, что если сейчас об этом не сообщить, Уполномоченные органы, то так и будет идти. Даже наоборот, у этого недобросовестного, там, допустим, чиновника, наоборот будут расти аппетиты, то есть будет его таргет, на его, так сказать, услуги возрастать, если прямо сейчас его не остановить и на его руки не надеть наручники. Это очень здорово, поэтому я вас тоже всех призываю, если вам что-то стало известно. Если вы, не дай бог, вы или там ваши близкие, родные стали участниками коррупционной сделки, об этом не нужно замалчивать, потому что рано или поздно это вскроется. А надо помнить о том, что у коррупционной сделки есть два преступника. Это тот, кто дал взятку и тот, кто взял взятку. Мы об этом часто забываем, к сожалению, вот, но это надо помнить. И если человек добросовестно сообщил о том, что я был вынужден дать взятку, то он освобождается от ответственности уголовной. Поэтому это надо помнить. Спасибо. Спасибо. Решат Фульч. Леонидович, единственная и поправка, наверное, на момент того, что все-таки студенты Казанского федерального университета, добрый день еще раз, и на момент того, что когда происходит социологическое исследование, случайно не происходит, а происходит выборка. То есть наши студенты об этом знают, то есть это есть целая методика, когда идет социологическая выборка, то есть это респонденты каждого, то есть там целая схема. Да? То есть просто так, чтобы на улице поймал там в городе Мезелинске, в деревне, красный... Такой-то, такой-то, там э, поймал человека и скажет, им, ты знаешь про коррупцию? Такого <смех> же нет. То есть там целая выборка по возрасту, то есть там э, количество детей в семье, там, э, женаты, не женаты, ну то есть там целая методика. <смех> Поэтому э, ребятам и нам будет понятно, что когда проводится чет четкая методика, мы видим э, реаль, более-менее реальную картину того, что происходит. Это первое. Второе. Хотел, э, Леонид Григорьевич, попросить, вот вы с самого начала задали вопрос, и мы вот здесь, э, спикеры, сидим э, на трибуне, говорим, объясняем, а давайте в обратном порядке посмотрим. Мы все-таки с нашими студентами общаемся, и вот они э, тоже, я думаю, понимают эту э, проблему. Вопрос, может, вот этот вопрос в плане того, чтобы поднять руки и спросить, все-таки считают наши ребята, увеличилось количество э, коррупции или нет? Вот просто вот интересно. Очень-очень хорошее предложение. Да, а вот просто посмотрите. Согласны ли вы с тем, что ну, на фоне введения uh -huh. санкций, санкциям уже много-много месяцев, а не от лет даже, да, согласны ли вы, что коррупция все растет? Потому что вот есть социологические данные о том, что вроде как падает. А есть предположение, и оно основано на мнении некоторых экспертов федеральных, в том числе Борщевского, в частности, вот известного юриста, о том, что повышение ожидается и, наверное, уже даже происходит. Вот есть первое мнение, да, пожалуйста. А, может быть просто немножко по-другому сделаем. Не мнение, а вот именно проголосовать. Мне хочется посмотреть в зале, вот сколько нет, людей... Ну, проголосовать пусть что, да, оби... да. Пусть объяснят. Нет, да, вот нет пусть пусть не хотя бы скажут. Вот мы видим, хоть одна третья часть считает так, две... а то мы здесь чем... говорим о том, что вот такая ситуация, нам скажут, нет, вот половина зала считает вообще, что увеличилась 100%, и ситуация вообще... Ну, давайте так, все-таки вот услышим послушаем. позицию, а потом проголосуем, потом проголосуем, потому что вы хотели что-то сказать, да? Да, хотел добавить, что... М так, мысль потерял. Ну, старая русская поговорка, да, как мы с вами помним, свинья, она же везде грязь найдет, правильно? Поэтому от санкций вообще никак не зависит. Поэтому необходимо смотреть уже на систему и на людей, которые стоят в этой коррупционной системе и бороться уже, так сказать, с причинами. Вот и все. То есть санкции никак не влияют. Вот еще есть одно мнение. Пожалуйста, микрофон передайте, да вообще я считаю вот все эти санкции они закрывают нашу мировую торговлю и соответственно закрываются возможные каналы возможные реализации для всех коррупционных схем что собственно что снизит временно уровень коррупции Зато ну пока там какая борьба пока там не стабилизируем солнце. торговлю ну, с такой. вот еще есть одно мнение спасибо я бы хотел сказать контраргумент насчет того, что нам закрывают каналы, это торговые. То есть сейчас очень сильно развился параллельный импорт, но. Получается, это будет развивать коррупцию в области таможенного управления, потому что, если мы сейчас посмотрим на наш рынок, то мы поймем, что очень много одинакового товара по разным ценам. А как это может возникнуть? Это может возникнуть от того, что кто-то завез товар, не растаможив его. То есть, соответственно, где-то заплатил, где-то кого-то подкупил, и, соответственно, получился этого выгода. Поэтому я считаю, что коррупция будет расти с введением жестких санкций. Вот. Спасибо. А, и еще есть мнение. Вы только знаете, что я забыл попросить вас? Представляете, чтобы мы примерно слышали, с каких вы факультетов? Вот вы с какого факультета? Института. Или института, да. Факультеты юридические? Институт. Институт международных, международных отношений. отношений. Ага, понятно. А вы? Филологический. Филологический. А вы? Химфак. Химфак. Химфак. Очень Химфак. разные такие, угу. да, мнения. Интересно, и, да. Соответственно, да, жизненный пози... э, опыт жизненный. Пожалуйста, да. Ну, я с юридического факультета, люблю ваши мероприятия, часто прихожу. А мы а... любим юристов, я <свес> скажу потом, да, у... У а, очень хорошая факультет. Я да. хотела бы согласиться с предыдущим э, ответчиком, то, что есть сферы, э, где м, процветает коррупция, и они никак не зависят от санкций. Возьмем актуальную тему для нас «Коррупция в сфере образования» экзамены, олимпиады, где коррупция присутствует, и на самом деле есть санкции, нет санкций, от этого не зависит. Все хотят получить ответы на экзамены, которые могут как-то э, открыть им двери в лучшие вузы страны. Ага. Спасибо. Так, и теперь тогда давайте проголосуем. Кто, ну я даже не знаю, как сказать, кто за то, что коррупция подрастает сейчас, да, кто так думает и считает, но ну, в связи с обстановкой в том числе А вы широкие если можно? так считает. Ну, что выросла коррупция именно кажется, в период да, санкций? большинство подавляющее. Uh -huh. да, спасибо большое. Я даже не хочу спрашивать, кто так не думает. А кто что, так не думает? Ну, ну вот... Вот видите, более-менее ясно стала картина, понятна. Такой и вот исходно. Правый сектор такой да, вот, да, да, да. правый. Запрещенный территорию вот. Российской Федерации. Да. И к чему все это говорю в отношении того, что именно стало более непонятно, понятно, что все-таки ребята от нас ждут и что мы, о чем мы должны говорить, и как это должно освещать. На самом деле. Извините, Ребята, рюкзаки заберите, чтобы. А то. А то могут их там не оказаться. Но это у нас, слава богу, все смотрится, но все равно. Это говорит о том, что в службах безопасности всегда все Работает, на чеку. Работает И бдит. это достойно аплодисментов, да, да. <свят> И э, на самом деле, вот мы сейчас начали об этом говорить. Есть момент того, что мы много раз в этой аудитории говорим, по большому счету, про внутреннюю коррупцию. Да? Говорим про вот, внутренние социальные проблемы, которые у нас есть в плане образования, медицины, э, то есть социалки. И я к чему говорю, а есть, по большому счету, международная коррупция. Это тоже много таких моментов, которые вот сейчас многие, кто наши жители России, начали только-только, наверное, видеть. Потому что когда перекрываются корабли, по большому счету, есть масса всяких... Коррупция она не только же финансовая, она же есть и политическая коррупция. В плане, что кто-то перекрывает какие-то каналы благодаря каким-то указаниям, так называемые, если мы говорим по поводу позвонкового права, Значит, есть позвонковое право международное, когда позвонили, сказали, не выпускайте корабли, закройте борты. То есть, когда голосуют все как, как один. Казалось бы, мы говорим о том, что вот э, в период санкций... Почему? Потому что 8 лет э, бобили Донбасс. Мы говорим, вот, вот, посмотрите сами. Они говорят, мы этого не видим. Та же самые, те же самые СМИ, да, когда не видят многих вещей, которые мы показываем, они их не видят. И поэтому, говорю, есть моменты... Политической коррупции тоже есть такое интересное само по себе определение, наверное. Почему? Потому что когда люди каких-то добиваются целей, при, подговаривая за деньги или без денег или под давлением приходят к какому-то какому одному мнению. Правильно, неправильно – это уже судить историкам и политологам. А хочу сказать ребятам, под вот отношении сказать, что увеличилось количество в период санкций. Мне возникает оброс, вот здесь половина, больше половины зала проголосовало все-таки за то, что увеличилось. Интересно спросить бы все-таки у ребят, в чем оно выражается. Вот мы начали говорить, что про наручники, про то, что как на вас это отразилось. Вот вы считаете, что увеличилось коррупционное проявление в период санкций. А в чем вы это увидели лично сами? Я вот, честно говоря, вижу по университету, вижу по международным делам, вижу по внутренней политике университета и по республике тоже вижу. Но так, чтобы вот именно сказать, что выросла коррупция, выросла именно в период с конца, скажем так, 2021 -го года по нынешнее время, я этого сказать не могу. Мое личное мнение. Я смотрю, анализирую, у нас сейчас молодежь, правда, редко смотрит телевизор и меньше, может быть, смотрит различные материалы. Я смотрю материалы и телевизор, то есть и с разных, с разных источников получаю информацию. Поэтому я вот на самом деле хочу и у вас спросить, почему вы считаете, что именно в конце 21 года по настоящее время увеличилась коррупция? Это вот просто задумайтесь, пока вы думаете, я продолжу. Скажу так, что чтобы отразилось одно университете именно коррупционные проявления в период санкций, я сказать такого не могу. Потому что кто-то может быть на уровне каком-то... Я не знаю, просто я пытаюсь анализировать, почему вы так считаете, что может быть связано с вывозом денег за рубеж, может быть... Чем у меня Филыч. есть одна мысль, Александр Фулт. Почему они так считают? А, ну, я ну, думаю, да. это некий, может стереотип мышления, что так, коррупция, коррупция, коррупция у нас в России, наверное, есть. Вот есть такой наверное, она растет все-таки. А почему растет, как растет? Это как, знаете, вот, очень часто вот в социсследованиях отвечают, что а, очень много коррупции в сфере ГИБДД. Причем уже, наверное, десятилетиями значит, это, а, такой ответ сохраняется. Вот, ну, Какой-то вот такой еще стереотип выработался, может быть, там, в 90-е годы, в нулевых годах, что вот, гаишник-взяточник. Э, тире э, взяточник. Это вот анекдот даже, очень много про это. Вот. И такой вот об, об, Образ мышления заложился человеку в голову, и он в дальнейшем, если его спросят, он уже будет как свое мнение высказывает: что вот там все, вот такая тут социальная группа, они вот все там взяточники. И вот здесь, я думаю, также так, коррупция. Ну, наверное, коррупция в России, она всегда растет. Вот там говорил наш э, этот, э, там, кто-нибудь, ага. что, что нибудь там мнение они выскажут. Вот я прочитал в интернете, вот там послушал на ютубе, вот он сказал, что коррупция растет, ну, наверное, да. А вот по факту, вот, как вы правильно заметили, как конкретно, вот, если спросить вот, любого человека из сидящего, вот, как вас касается коррупция, ну, я думаю, здесь он затруднится высказать. Я в этом случае говорю, уже, всегда говорил, говорил, сейчас как раз э, послушаем момент того, что, как говорю, нужна конкретика. Вот мы с вами уже какой год? Четвертый наверное, год, да, э, Ольга Константиновна? Встречаемся. С 19 -го. 19 -го года. Ну, получается, три года, да. Э, встречаемся, и вот я всегда, знаете, говорю, э, пароли, явки, конкретно что конкретно, почему вы так говорите, чтобы было вы студенты нашего большого мы, студенты, то, что я себе говорю, вы коллеги, потому что я сам закончил Казанский ютс-университет, и мы, так сказать, должны четко и ясно оперировать фактами. То есть, если мы говорим, то да. Или вы говорите, что я чиновники тоже разного уровня же есть. Чиновники есть уровень федерального, есть региональный, да, то есть местного и так далее органов управления властью. Я к чему говорю в отношении того, что или вы думаете, преподаватель сидит и говорит, ты слышал, санкции вели. Взятка стала больше. Примерно из той же самой серии. Там геймдошник говорит, Да, да, да. Ты сколько платил? Он говорит, 500 рублей. Тысяча. Санкции вели. Mm -hmm. Все. Вот примерно тоже так же. То есть до да, анекдота доходит, то есть почему вы считаете, вот я, момент вы немножко для меня непонятный. Ну, давай, и давайте в вот другую эту, сторону. Эту студенчество да, еще может идти Анну Дмитриевну что-то сказать. Может, mm -hmm. да. Вот может, вы, да, вы, может, как, может, как вы, вы можете считаете, нам объяснить, если... почему считают больше половины зала о том, что коррупция увеличилась. Ну, смотрите, я бы хотела сказать, что вот рассмотрение коррупции только в рамках вот образования, вот этой части или вот, например, ГИПТД это, наверное, слишком узко. Mm. Вот, потому что ребята действительно смотрят, и я бы тоже хотела поддержать эту позицию, больше, наверное, половины зала. Почему? Потому что, если даже смотреть данные генпрокуратуры, то у нас уже, получается, по данным 2022 года, коррупция выросла на уровень 23,9%, то есть почти 24%, по сравнению с 2021 годом. Вот, ну... То бишь, это значит, что все-таки какие-то недостатки есть, и сама коррупция тоже есть, и уровень ее действительно растет. А с чем это связано? Если мы будем анализировать внимательно ну, последние события, и, наверное, начиная получается с февраля 2022 года, то мы увидим, например, резкое повышение уровня цен. Все прекрасно видели это, все ощутили, я думаю, все ощутили. И поэтому большинство и, соответственно, подняли руки, потому что это одно из самых ощутимых, особенно для студентов, у которые, которые просто получают стипендию, которая не очень большая. А, вот. А, это связано с тем еще, что ну, как бы этим заинтересовалась и антимонопольная служба. Ну, а почему-то нет, почему здесь коррупция? Ну, то есть в магазинах и коррупция. Ответить. Растут цены, тарифы, соответствующие службы не прилагают никаких почему-то усилий, чтобы остановить этот процесс или объяснить его доходчиво. Ну, действительно, для населения удар. Два раза в год повышают тарифы. Да? Мы улыбаемся над Западом, который очень дорого платит за газ, да? и сами повышаем второй раз. Это отражается как-то, наверное, в головах у людей. Наверное, стали всплывать какие-то факты не бытовой, а иной коррупции в связи с тем, что санкции обнажили злоупотребления, которые были до того, в промышленности, в том же военном производстве. Вот эта ведь информация доходит, я так предполагаю, но есть мнение в зале, которое вы просили, пожалуйста, давайте передадим. Да, А, Вот первый ряд, первый ряд что не говорил, а потом вам передадим микрофон. Человек, ну, там бы... еще один микрофон. Да, вот сюда вот давайте. Так, а, а, а, а, а вы пока вот туда передайте, да, девушке? Ну, на уровне общего.. Общего количества роста коррупции, коррупция в Министерстве обороны, она же уменьшилась, начиная с февраля 2024 -го года, потому что события, которое затрагивает непосредственно Министерство обороны и армию, оно обнажило все эти коррупционные схемы, системы, которые работали до событий февраля. Очень много уголовных дел сейчас находится в производстве. И очень большое количество высокопоставленных оф... офицеров высокого ранга, они сейчас э, в отставке, под судом, под следствием. То есть, э... Ну, то есть вы про примерно то, что я как один из вариантов там. Откуда и количество, да. А, а вот еще вот. Было. С, ну, надо смотреть сказать, да? именно где коррупция, где-то она увеличивается, где-то наоборот уменьшится. Понятно, да. Мы с... Понятно. Передайте вот сюда микрофон чуть-чуть вперед, да. Да, с этим согласен. Ага. Да, меня зовут Никита, Институт международных отношений. Ну, Во-первых, я предыдущим спикером не соглашусь. Вот сейчас объясню, почему. Во-первых, вот про ГИБДД было сказано. Лично я в августе прошлого года столкнулся с фактом коррупции, когда сдавал экзамен. Соответственно, по последним правилам, как, как сдают, что один, собственно, инспектор сидит рядом, без инструктора, в общем, ну, допустим, кто-то сдает, и сзади должен быть независимый человек, ну, вот из толпы, кто ждет свою очередь для сдачи, наблюдать, чтобы все было хорошо. Нас две машины одновременно сдавала, я был естественно в машине, так как я против коррупции, не платил гибддшникам и так далее, с независимым свидетелем, а девушка в соседней машине была без независимого свидетеля. Соответственно, она сдала, я не сдал в тот день. Вот на мой взгляд, на мой взгляд, возможно, я увидел факт коррупции, и возможно, поэтому многие люди считают, что в гибдд есть большая коррупция. Молодому человеку отвечу, хочу вам задать вопрос, просто нужен ваш ответ, да или нет. Смотрите, есть теория вероятности. По теории вероятности, ну, например, если больше людей будет на улице во время дождя, значит, больше людей промокнут. Это же верно? Верно. Соответственно, если у нас с 24 февраля количество гособоронзаказа, количество вооружений, которые, патронов, которые производятся, а я из Кирова, из Кировской области, и у нас ну, оборонные заводы, авиатек и так далее, они снаряды производят, у них заказы разувеличились. Считаете ли вы, что если... Намного больше оборонного заказа, намного больше теперь требуется для военных нужд. Возможно ли такое, что статистически должны факты коррупции увеличиться в этом плане? Надо есть, знать вот... всякое развитие. Это наводящий с... вопрос, потом я просто приведу пример. Любое, тогда можно производство подвести, всякое развитие, оно влечет за собой увеличение пропорциональной коррупции. Так получается? Это просто, это просто теория вероятности. Соответственно, чем, ну, чем больше мы развиваемся, чем, тем больше мы разрешаемся. Как-то вот да. так вот. Да? Здесь как раз свяжу э, два, как раз правильно сказали, два э, вот, как раз выступления предыдущих наших студентов, уважаемых, в отношении того, что если э, идет гособронзаказ, гособронзаказ, то я думаю, что здесь как раз Александр Валерьевич не даст э, мне слукавить в отношении того, что возникает очень жесткий контроль. То есть, если обычное производство – это один контроль, если идет гособоронзаказ, там масса контролирующих, во-первых, не только за качеством. Первое – это качество, второе – расходы и так далее. Возникает масса контролирующих органов, которые постоянно смотрят за что происходит на данном производстве. Как вы сказали, в отношении того, что если увеличивается гособоронзаказ, о чем вы говорите по поводу Кирова, то здесь как раз вот о чем сказал молодой человек, потому что увеличивается, если вдруг возникают вопросы коррупции, там совершенно по-другому все это реагирование и увеличится количество уголовных дел. Поэтому одно происходит из другого, и еще раз говорю, что по линии Министерства обороны контроль говорю, очень жесткий. Поэтому здесь и в городе Казани, и в России вообще я то, что. Немножко сталкивался с этим вопросом, говорю, очень, очень, очень действует, совершенно по-другому. Другие механизмы. Если гражданскими это одно, так к совершенно другое. Да. Спасибо. Давайте Нет, и, и вопрос еще. Вот. Нет, как... Давайте так. Вы... Сейчас вы... вот микрофон уже перешел, а потом я попрошу экспертов подключиться. Да, вот уже они что-то хотят сказать. Но по поводу дождика, вы знаете, вероятность тут не очень работает. Все зависит от количества зонтиков да и укрытий. В данном случае мы говорим все-таки об антикоррупционной работе, да, вот если профилактика выстроена, то можно не промокнуть. Да, вот пожалуйста. Спасибо. Мы хотела сказать насчет У -у -у. личного примера.. Коррупция, наблюдение коррупции. А, так как я первый курс, и у меня достаточно свежие воспоминания о эпохе ЕГЭ, а, меня добавили в беседу с, с выпускниками со всей России, и поэтому я могла наблюдать огромное количество сообщений с разных регионов о том, то, что они смогли списать благодаря а, слитым ответам, которые они покупали за деньги, благодаря а, координаторам, в принципе, самого экзамена, то, что там и... А, давали списывать учителя, и наблюдатели с камерами вовремя отворачивались, шпаргалки, все дела. И вот именно поэтому, собственно, я и акцентировала внимание на сфере образования. Что насчет моего мнения, почему во время санкций уровень коррупции вырос? Мне кажется, это из-за того, что спектр внимания, в принципе, общества, в том числе СМИ, переместился как раз на санкции, на проблемы внешней политики, Глобальные проблемы. Из-за этого даже вот в новостной ленте для обычного обывателя, который смотрит новости в телефоне, акцент смещается именно на политику, э, в то время как корруп... э, образовавшаяся тень внимания падает на коррупцию. И люди меньше вни... обращают на это внимание, и коррупция, соответственно, может процветать и дальше. А не порядке? Понятно. То есть не стали ли вы хуже работать в связи с санкциями? Uh -huh. У меня другое есть мнение, Игорь Тут Сейчас, вы, да, позвучало, да, что экскурс возрос экскурс. уровень коррупции. Это не совсем правильная формулировка, что возрос уровень коррупции. По данным прокуратуры возросло количество коррупционных правонарушений и преступлений, выявленных прокуратурой. Я думаю, это связано с тем, что просто у органов прокуратуры появились новые рычаги, новые механизмы по выявлению таких правонарушений. И то, что раньше в относительной безопасности кто-то мог какие-то свои темные делишки проводить, сейчас это все благодаря новым инструментам цифровым. Я думаю, мы сегодня об этом тоже поговорим. Это все стало возможно выявить и современно пресечь. Соответственно, я бы все-таки с этим связал. То есть не нужно говорить, что возрос уровень коррупции, возрос, возросло уровень, количество выявленных нарушений. Это, здесь, я думаю, комплекс мер сработал и лучше стали работать уполномоченные органы. И я еще раз повторюсь, стала Очень более активная гражданская позиция у населения, которая теперь не замалчивает оставшим им известными коррупционных ситуациях. Вот, допустим, вы могли бы, допустим, рассказать э, не там, нам сейчас, там, не друзьям об mm -hmm. этой ситуации, а есть у нас департамент э, контроля в сфере образования Республики Татарстан могли бы эту ситуацию до них довести, и уже они, в свою очередь, предприняли бы меры, чтобы такой ситуации больше не повторилась. Вот поэтому, я думаю, и сам с такой точки зрения подходить к этому вопросу. Спасибо. Вот давайте вот экспертов послушаем, а то как-то, да, да, да, обязательно. Слова, буквально, только реплика. Хотел просто здесь добавить, что не всякое развитие, которое подразумевает свой рост да, в нашем обществе и в промышленности, впрочем, ведет к коррупции. Я считаю, что коррупция ну, как минимум осталась на своем уровне. Дело в том, что вот рост развития цифровых технологий да, и нашего общества, именно в цифровизации ее, это снижает коррупцию. Дело в том, что коррупция любит тишину. Чем больше мы об этом говорим, вот на таких площадках, и вот я знаю, что мэрия запустила отдельно цифровизацию цифровой сайт, да, на котором все торги и прочее, все это э, цифровизуется, и это очень большая программа, я еще, правда, вот только скачал ссылку на нее, и собираюсь только еще очень подробно ознакомиться. Вот, и я просто хочу сказать, что какой бы оборонная промышленность, это все это, не какие-то заказы, все, это все цифровизуется, э, общество получает э, все больше доступ к этому, и там, где э, есть публичность, публичность, то коррупция э, практически уходит в тень вот здесь еще такой момент про Будет это уходит в тень. Вы знаете, она, там, там, там, где коррупция высвечивается, да, то она в принципе уменьшается, но, но полностью она не уходит. Я сторонник того, что коррупцию в обществе невозможно победить. Вот, победить невозможно, ее можно только сократить до контролируемого уровня. Это все равно это такое социальное явление, которое оно все как грипп, понимаете, его невозможно вылечить. Оно все равно будет проявляться в других в других штампах штаммах. штаммах. Да, как говорят медики. Вот, ну, спасибо вам большое. Аплодисменты, да, ваши. Можно, да, высказаться относительно можно, можно. вопроса. Да. А, вот у я немножко не про количественные показатели, тут, все статистики, я про качественные немножко поговорю: все-таки с точки зрения псих, психолого-педагогического аспекта. Есть у психологов ну, такое вот правило негласное, которое звучит следующим образом: где тонко, там и рвется. Вот когда мы говорим о возникновении напряженной ситуации, то есть как только человек находится в ситуации там неопределенности и так далее, вот он проявляется во всех своих ну, вот, качествах, свойствах личности. И если у человека изначально плохо сформирована была как раз ценность, например, профессии своей, отношение к другим людям, гуманистические ценности и так далее, тогда мы можем говорить, что в ситуации, если возникает неопределенность, он, скорее всего, пойдет на эти шаги. Это относительно того, что повышаются цены, человек начинает напрягаться, чувствовать, что что-то не то, и может, например, пойти на то, чтобы дать взятку или наоборот взять. Относительно вот как раз качественного да, контекста. Я работаю и со студентами, и со школьниками. Что я наблюдаю? коррупция звучит как правило отдельно от всех исторических культуральных социальных явлений которые происходят вообще например идет урок литературы у ребенка учителя практически никогда не говорят вот образ этого героя да, он как бы олицетворяет собой э, связь с коррупционным каким-то механизмом который есть здесь. И когда студентами они приходят к нам, я сталкиваюсь с этим. Я некоторое время вела как раз про антикоррупционную личность с точки зрения психологии, да, тренинговые программы. Я сталкиваюсь с тем, что студенты не знают о том, какие люди идут на, на, на вот коррупционные преступления, какими качествами они обладают и так далее. То есть ценностно у нас есть проблема, что ценность, например, существует ценность денег. Это хорошо. Но она никак не связана, например, с ценностью профессионального развития. И получается, у человека нет связи между тем, что если я профессионально развиваюсь, я за это буду получать деньги, и мне не нужно будет думать о том, что есть какая-то история с повышением цен и так далее и тому подобное. То есть если мне необходимо, это, я иду и зарабатываю, потому что я профессионально развиваюсь. То есть вот как раз к вопросу о развитии, там, где есть развитие, как качественное да, изменение человека, там коррупции быть не может. Спасибо, но э, вот где тонко там и рвется, именно сейчас дискуссия в полном разгаре да, в обществе о том, что очень плохо мы работали по формированию ценностей, следовательно, слишком тонко стало. Все-таки да, надо с этим согласиться. Я правильно услышал, да? Спасибо, пожалуйста. Да, да спасибо большое, уважаемые коллеги, уважаемые студенты, гости. Тоже хотелось бы высказаться, и, знаете, свою речь я бы хотел как раз-таки направить на поддержку вот гостя, э, спикера нашего, и также и студенчества, и юридический факультет. В плане того, что, да, действительно, показатели, цифры есть, да, рост мы видим, но э, нужно сказать, и вот, э, наверное, с языка сняли, то, что действительно здесь я, когда это вот услышал, эту версию, я как-то обрадовался даже сразу. Это, наверное, показатель того, что у нас наши коллеги-юристы работают эффективно, то есть выявлений больше, рычагов больше, методика какая-то, да, изменилась. То есть, в принципе, рост пошел по выявлению. Это, ну, как, не знаю, как других, но меня это очень сильно радует. Да, есть момент, то, что, ну, как говорится, лучше пусть выявляют, я так скажу, потому что если это скрытно где-то там будет проходить, и не выявлять, это еще хуже. А Плюс к этому хочу сказать, вот смотрите, я сам защитил кандидатскую по педагогике, да, а педагогика, то есть проблема у меня была, это формирование антикоррупционной культуры у студентов. В принципе, я защитил его в 2015 году, и я на основании данного исследования работаю до сих пор, ну, на юридическом факультете, веду дисциплину антикоррупционная культура и так далее. Вот. и плюс к этому хочу сказать, что вот моя супруга, жена, работает в 49-й школе, она учительница, также является классным руководителем. А, к чему это все? К тому, что вот, я не могу сказать за все сферы, но именно в сфере образования а, работа ведется. Работа ведется в плане это ведения дисциплин, а, проведения разных мероприятий. И это, знаете, вот, вот это все действительно это направлено, как коллега вот, сейчас а, тоже сказал, наверное, на борьбу направлено на минимизацию и я считаю что это очень эффективно и это нужно делать потому что все программы, программы, которые у нас приняты на уровне Федерации, на уровне Республики Татарстан, которые направлены как раз-таки на борьбу с коррупцией, они вот во всех в них, то есть там в документах можно увидеть как раз-таки и образовательную сферу, проведение разных лекционных, воспитательных мероприятий. Это нужно проводить, это эффективно. И это действительно проводится как на уровне общеобразовательных организаций, так же и на уровне высших образовательных организаций. По крайней мере, я уверенно могу сказать, это на уровне Казанского федерального университета проводится. Вот, спасибо. Спасибо. Вот так. А. Okay. Уважаемые коллеги, мне кажется, в этом вопросе два уровня варианта ответа. Один вариант ответа – это психологическое восприятие коррупции. То есть с точки зрения психологии у населения такое ощущение, что уровень коррупции растет. И как это оценивать? И, видимо, населению воспринимается это как ну, негативное явление, что растет коррупция, значит, все плохо там и так далее. А второй уровень связан с деятельностью государства. Вы знаете, я вот нашла, специально подготовила высказывание. Аристотеля, который говорил еще сколько тысяч лет назад о том, что залог сильного государства, один из условий, одно из условий развития сильного государства, это борьба с коррупцией. Аристотель фактически был первым, который говорил о том, что Сильное государство предполагает а, вот, достаточно высокий уровень борьбы с коррупцией, и самое главное в справедливом государстве сделать так, чтобы чиновникам невозможно, должностным лицам невозможно было наживаться. И вот в условиях-то усиления роли государства, что мы наблюдаем сейчас на протяжении всего 2022 года, мы как раз и видим, а, как нам говорят уважаемые эксперты, а, что происходит усиление роли государства и происходит повышение Уровня борьбы с латентной преступностью. А мы с вами знаем, что коррупционные преступления относятся все-таки к категории высоколатентных преступлений. И когда происходит усиление государственного влияния на жизнь общества, то очевидно увеличивается число выявленных преступлений. И это очень позитивная динамика. Значит, мы уменьшаем число незарегистрированных преступлений и уменьшаем факты, которые остаются неизменными, и неизвестными и на которые государство не реагирует соответствующим образом. Так что, мне кажется, это такой момент. Спасибо. Спасибо. Так вот, незаметно мы аккуратно ко второму блоку вопросов подошли, вот он... Был сформулирован нашими вот, коллегами накануне, как вы считаете, насколько сильно повысилось число коррупционных преступлений после объявления частичной мобилизации, именно в контексте вот, скажем, работы призывных комиссии, того, что связано, ну, вот, опирались на мнение некоторых федеральных экспертов, на например, университета Синергия и еще каких-то вузов, которые не очень добросовестно себя в этот период вели. Но вот это вопрос коррупции в системе образования. Я бы чуть-чуть так его расширил. Мы уже к нему подступились, к этому вопросу. Все-таки хотелось чуть-чуть и критической ноты внести, поэтому я призываю наших левых, незапрещенный не, не в Российской Федерации левый сектор, значит, подключиться активнее к дискуссии, потому что юристы пока нам нарисовали в целом достаточно благостную картину вот, происходящего. Это, безусловно, радует, но в то же время требует некоторых пояснений. Итак, еще раз обращаюсь к нашим уважаемым спикерам. С вашей точки зрения, ну вот, скажем так, внутренние мобилизационные... Мероприятия, они не только связаны с армейскими делами В целом внутренняя мобилизация, которая происходит в стране Привела, с вашей точки зрения, к повышению каких-то коррупционных проявлений Но в той части, которой коснулась мобилизация ну, вот, там, Студенчество, там. Вот -вот промышленное производство называли Где там появился дополнительный оборонный заказ и так далее Давайте, наверное, начну я. Вот именно, э, если вопрос был связан именно с мобилизацией, поэтому вопрос, начнем с мобилизации. Потому что сейчас опять идем оборудование заказы и так далее. Ин мобилизации. Вот то, что произошло в Синергии, наверное, на самом деле, это вот именно момент недобросовестности э, тех должностных лиц, которые были в ВУЗе. Вот я, наверное, обращусь опять снова к нашим уважаемым студентам. Много ли... В ваших группах появилось студентов, ваших однокурсников, первый курс, второй курс, не знаю, там, в магистратуре появилось людей в период начала мобилизации. Вот, на самом деле, взяли они, вот вы учились, вот начали сентября месяца учиться 20 человек, началась мобилизация, стало 25. Вот ни с того, ни с сего. Правильно люди улыбаются в отношении того, что такого в КФУ не было. Поэтому я к чему говорю, что вот момент того, что, э, того, что говорить сейчас можно бесконечно снова об увеличении э, коррупции внешней, внутренней, да, разной всяких международной, э, бесконечно об этом говорить, но давайте э, все-таки вот, когда касается именно э, сферы образования коррупции, да, у нас вот, по крайней мере, в Казани, я не знаю, Александр Владимирович, может, да, скажут больше информации, больше Республику видите, но я... Вижу центральные вузы города Казани, и, по крайней мере, те люди, которые отвечают за мобилизацию в своих вузах, вот с этим, по крайней мере, не сталкивались. Я, на самом деле, у меня в подчинении находится второй отдел, который занимается именно мобилизацией и бронированием, да, к которому приходите, ребята приходят, мы даем справки, выписываем, да, то есть как положено. Но даем в соответствии с законодательной основой и законодательной базой Российской Федерации, тоже подписанным президентом Российской Федерации, документы, мы даем нашим дневникам данные магистрантам, аспирантам. Тоже очень долго, помните, одно время очень сильно волновались и переживали в отношении аспирантов. Тоже говорили, будут забирать. Я, я вот каждый раз, как началась мобилизация, у меня телефон разорвался, потому что масса вопросов наших сотрудников, у наших обучающихся. Возьмут, меня не возьмут. Помните, была очень такая сложная ситуация с вузами частными, то есть, которые не попали, да, тоже в эту область. Ректора вузов очень сильно переживали. У нас два крупных частных вузов в Казани, тоже нас переживали. Но, слава богу, вот этот момент того, что государство реагирует, и быстро все это отреагировали, быстро этот вопрос закрыли, то студенты тоже успокоились. Ну, понятно, что и студенты, и родители. И я хочу сказать к тому, что вот здесь момент, какой коррупционный. Если по закону положена данная справка да, студенту, то есть ее выписали, отдали, отнесли в военкомат. Если нет отсрочки от э, мобилизации, я про мобилизацию говорю, да, конкретно, то здесь у нас масса ко мне тоже обращалась, наших сотрудников, говорили, как, шеф, может, это можно обойти, может, это можно как-то вот так, может, как-то... Я говорю, уважаемые, я говорю, вот есть по закону положено, вот, люмини, значит, люмини, То есть по закону прописано э, даже в этом зале. Им да, были люди звонили, говорили, но, я говорю, еще раз, вот есть, положен доценту, профессору э, иметь отсрочку, он имеет отсрочку. Положено такому-то там руководитель сторонного подтверждения иметь отсрочку, он имеет отсрочку. Потому что здесь момент, если кто-то, я и своим коллегам говорил в других вузах, если кто-то решил где-то что-то и как-то, то у нас, слава богу, еще четко ясно, вот после этого, да, помните, после того, как началась мобилизация, начались проверки прокуратуры вот по поводу вот этих бронирования. То есть одно идет за другим. Кто-то, если, и я думаю, что здесь тоже определенная моя роль была в том плане, что я и сказал, объяснял, здесь как доводил до своих коллег информацию, что смотрите, будете вправо лево то есть по-любому будет проверка. И вот они после этого звонили, говорят, решать вот, да вопрос не в коррупции совершенно, а вопрос то, что, может, разные там какие-то, не знаю, то есть возникло. Но вовремя предупредили, сказали все. То есть люди, по крайней мере, знали и, слава богу, не поддались вот на как синергии, там, всякие эти, всяким этим, всякой этим неправильным делам. И продолжая тему, поэтому говорю еще раз, вот вы сами сами студенты должны на эти вопросы отвечать, потому что когда мы говорим, и должны, еще раз говорю, конкретно по фактам, увеличилось, не увеличилось. И здесь я вот в продолжении темы немножко отвлекусь в отношении того, что если два вот случая в отношении сдачи э, ЕГЭ и в отношении ГАИ, у нас есть Антикоррупционное управление, да, в отношении того, что... Проблема же нет, вы же студенты нашего Казанского университета. Хотя бы, если хотите, напишите обезличенно то, чтобы такой вот, такой... вот такой процесс есть, написали, прописали бы, по крайней мере, не здесь, среди э, ребят. Ну, -мо молодец, что сказали, тоже хорошо. Но в отношении того, что прописали бы, хотя бы, э, может быть, видоизменят. То, что, вы говорите, один за другим наблюдает, другим смотрит. Хоть изменят, хоть этот, эту проблему решат. Я вот сейчас говорю, сейчас мы регулярно встречаемся с представителями антикоррупционных комиссий студенческих, когда нас попросили... И дали нам, сказали нам замечания, высказали в отношении того, что мы не видим и не знаем, кто у нас является руководителем и членом интеллектуальной студенческой комиссии. Мы регулярно все встречаемся, все вопросы, которые есть у наших студентов, есть какие сложности, они все это нам говорят, доводят, я каждого здесь, я думаю, что... Почти половина мы заслушали с зала, кто приходили, кто рассказывали, объясняли. Мы спрашиваем, говорят, какие проблемы есть, пожалуйста, приходите. Как я в говорю, я как Чапай. 24 часа в сутки дверь открыта, телефоны работают. Приходите, всегда угощу вкусным кофе. Посидим, поговорим. И где можно видоизменить процесс, где можно э, сделать так, чтобы не было как раз то, что вот уходит тень коррупции. Мы как раз сделаем так, чтобы этой коррупции в тени не было. И если э, есть преступление, то... Мы уже совместно с правоохранительными органами отработаем и объясним. дальнейшем человеку объяснят, в чем его ошибка, и он должен принести наказание. Спасибо. Спасибо. Ну, что хотел сказать по поводу... Да? Давайте вы скажете, и потом я угу. передам. В данном вопросе необходимо сначала определиться, в каком смысле мы понимаем коррупционное преступление. В плане дачи взяток, конечно, таких попыток, количество таких попыток в военных комиссариатах увеличилось, попытки, попытки дать взятки да, для того, чтобы подкосить. Но попытки, точнее, уже получение взятки в разы уменьшилось. Я человек, который имеет, пускай но определенное отношение к ВНКМ советского района, приволжского района. Могу твердо заявить, что э, сейчас сотрудники военкомата за это не берутся. Э, от, от, получить отсрочку военный билет стало намного сложнее, даже в рамках не частичной мобилизации а вообще, например, студентам. Э, выбрать место службы, как это можно было делать раньше, сейчас вообще почти невозможно. И под угрозу уголовного преследования, ужесточение этого уголовного преследования, э, никто из сотрудников э, ну, этим не занимается. Чуть-чуть, как небольшая ремарка, добавлю тут про оборонную промышленность, вот это вы высказывание, что снарядов стали делать больше, значит, воровать стали больше, ну, немножко оно такое абсурдное, и оценивать объективную действительность посредством всяких теорий вероятности тоже, наверное, довольно опрометчиво необходимо, ну, банально открывать интернет, смотреть на количество кадровых перестановок Министерства обороны, количество отстранения от службы, увольнений, количество уголовных дел, которые ведется, это количество дел, оно увеличилось во много раз, ну, и как... Раз уж речь зашла про гаишников, гаишников я в обиду давать не хочу и не буду, просто немножко добавлю, что по двое сажают в машину э, не в рамках борьбы с коррупцией. А для того, что первый экзаменуемый сдает сначала площадку, потом город, потом они, они экзаменуемые меняются местами, второй сдает сначала город, потом площадку, так банально быстрее. В рамках противодействия коррупции в автомобилях экзаменационных вот этих серых приорах там установлены камеры и внутри, и снаружи, по полному периметру. Камера, которая смотрит в салон, она записывает звук. А камера, которая смотрит наружу, она записывает знаки, разметку и все и так далее и тому подобное. То есть инспектор, который захочет помочь экзаменуемому, он не сможет закрыть глаза банально на э, нарушения, которые допускает экзаменуемый. А вопрос, почему один гаишник сажает по одному, второй сажает по несколько, просто второй гаишник хочет быстрее закончить свою работу и пойти домой. А первый гаишник, который сажает по одному, он просто хочет спокойно работать. Спасибо. У вас уже на первом ряду такая Разумка. дискуссия развернулась, Разумка. такая вот негласная друг Разумка. с другом. Давайте не будем отвечать, иначе мы mm -hmm. тут еще одну тему ГИБДД очень долго будем обсуждать. Она серьезная и не такая простая. Пожалуйста, если можно, Александр Валерьевич. Да, Георгиевич. Ну, да. если мы вернемся к этому вопросу, то других примеров, кроме вот прозвучавшего значит, из вуза Ленина синергии, мы здесь не заметили. Что это значит? Это значит, что вот есть у нас один такой пример. Нехорошо поступил один вуз, по нему уже все прошлись, обмусолили, размусолили. Все серьезные вузы сделали из этого выводы, получается, необходимые, организационные. Как сделать так, чтобы у меня такого не было? Вот, соответственно и здесь большую роль сыграло все таки правовое просвещение потому что в ситуации когда все это началось у многих были вопросы недопонимания что, что мне делать как мне быть куда мне идти куда обращаться и уже через буквально там несколько дней уже из каждого утюга доносилось вот, подробное разъяснение что Тебе идти налево, тебе идти направо, тебе идти прямо, получается. И если остались вопросы, звони вот по такому телефону, пиши в такой чат-бот, смотри на таком-то сайте, пиши. Значит, здесь все, кто желал, получил разъяснение. И вот когда человек уже понял свои права, свои обязанности, уже не осталось места в данной ситуации для коррупции, для какого-то маневра, и все пошло в рамках закона. Спасибо. А вот так вот, на общее ощущение, вот, ну, после, скажем, февраля, условная такая граница некого сложного положения и ну, такого мобилизационного состояния в обществе. Вот после февраля у вас напряженность в работе, как-то интенсивность возросла? Или вот темп, общий ритм, он выдерживается такой же, как и до того? У нас темп работы традиционно высокий, э, в принципе, какой-то но, новый, э, э, сказать, что он как-то стал сложнее или тем более проще, уж тем более он не стал проще, но и сложнее он не стал. Мы работаем в э, использовать те возможности, которые у нас есть. То есть сказать, что стало работы больше, она стала еще сложнее. Ну, нет, но мы традиционно берем на себя все больше и больше нагрузок, потому что никто, кроме нас, как говорят десантники, вот, стараемся все время отвечать на новые угрозы, новые вызовы. Применяем сейчас цифровые инструменты для выявления коррупции, вот, и это нам здорово облегчает нашу работу. Спасибо. Спасибо. бы ответить, наверное, немножко студентам, потому что они стали дискутировать по поводу того, что такое число коррупционных преступлений. И вы так очень хорошо говорите о коррупционных преступлениях. Но хотелось бы уточнить, что понятие это коррупционных преступлений дается в федеральном законодательстве. Это в первую очередь для студентов, не юристов. Есть федеральный закон 25 декабря 2008 года о противодействии коррупции. И там названо, знаете ли вы, сколько коррупционных преступлений. К вам обращается. Ну, Сколько коррупционных преступлений названных в федеральном законе о противодействии коррупции? Могу, знать, я могу сказать количество на русском языке. А вообще, если мы говорим о коррупционных преступлениях, то чаще всего население и присутствующие в основном в этой аудитории сравнивают, вернее, связывают коррупционные преступления с дачей и получением взятки. На самом деле это ведь не так. коррупционным преступлением относятся не только дача и получение взятки, но и так очень опасное явление, как злоупотребление должно Должностными полномочиями, злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп, а субъектом коммерческого подкупа могут быть не только должностные лица, но и лица, выполняющие управленческие функции в коммерческих организациях. Поэтому надо понимать, что число коррупционных преступлений это не только ГБДД, это не только должностное лицо, это несколько иное понятие. Вот. Хотела. Спасибо, очень, очень, да, существенное заполнение, нету. потому что во многом вот э, здесь кроется и, может быть, ответ на вопрос, почему многие э, считают, что э, ну, напряженность коррупционная возрастает, потому что есть еще коммерческий сектор, который мы практически не обсуждаем, но там что-то тоже происходит, возможно, не очень позитивное. Вы что-то хотели сказать, да? Да, пожалуйста? я хотел... Да, нет, я, вы, я выше пока хотел просто... микроф... Мне тогда реплика. не дали договорить, реплика. да, реплика. реплика. Ну, во-первых, мы видели Морок. сейчас простой пример очень хорошей манипуляции от молодого человека, потому что он говорил, что нет, нет, нет, нет, нет, ни одного конкретного случая не привел. Я быстро, быстро, очень быстро отвечу два конкретных случая, которые вызывают сомнения в том, что сейчас коррупция меньше или она в Минобре отсутствует. Первое. Предыдущий министр обороны Сердюков так и не был наказан за очень многие... Моменты, связанные с возможной коррупцией. И сейчас, когда, например, открываю от Министерства обороны и вижу замминистров обороны, например, есть э, такой Булгаков, например, и в 2009 году, о чем говорил Анатолий Шарий, блогер довольно известный, которого, ну, к сожалению, в России сейчас многие не смотрят или отрицают, он говорил о том, что как раз-таки действующие некоторые замминистры связаны с тем, что в 2009 году были проблемы и воровство с сухими пайками в 2009 году, но при том, что... Тогда были подняты конкретно эти вопросы, до сих пор люди, которые были с этим связаны, остаются при своих постах. Это два конкретных примера, ну, я привел насчет, собственно, того. И, и быстро хотел задать вопрос. Просто девушка сидит, вот мы к этому не подошли, очень хочется спросить, очень, очень важно. По статистике антикоррупционных комитетов, какой предмет в КФУ больше всего связан с коррупцией? Смотри, а, во-первых, я... Председатель только антикоррупционной комиссии юридического факультета, поэтому я могу ручаться только за юридический факультет. А, потому что за систему как бы других работ, работ других антикоррупционных комиссий я ничего не могу сказать. Но если я буду говорить про юридический факультет, то по крайней мере а, ну, таких проблем не возникает, если говорить про студентов. А, то есть у студ... мы именно прорабатываем студентами эту проблему. Именно сознание, что не нужно этого делать. И с преподавателями, с преподавательским составом такая же работа идет. То есть, поэтому говорить про какой-то предмет, я ничего не могу тебе сказать. Ну, то есть, за последний год в юридическом факультете вообще не сталкивались с коррупцией никакой? Ну, по крайней мере, обращения от студентов не было за последний год. Спасибо. Вот по статистике было, нет. Выше, да, было. <связано> да, пожалуйста. Помимо того, что... Есть коррупция в инкомате, то, что можно же, инвалиды, инвалиды и есть заболевания, которые не а, дают, дают отсрочку от, соответственно, от мобилизации. И, соответственно, это увеличивает коррупцию и в больницах для получения этих справок. И помимо всего прочего, было много людей, которые уезжали в Казахстан и в другие страны. И, соответственно, это тоже увеличивает коррупцию на границах для пересечения, соответственно, границ. Спасибо. А вы с какого факультета просто для информации? Кимфакт, да, да, да, да. У вас что-то было сказать, нет, да. Давайте, вы сейчас друг с другом будете вообще драться. Я переживать начинаю за безопасность. Хотя у нас безопасники есть зале, но, но все-таки. Ну, а теперь, и, да. давайте в качестве компенсации я скажу, что я тоже не совсем согласен, что было сказано, потому что дело не только, наверное, там. В Сердюкове кто-то когда-то разваливал легкую промышленность в этой стране, и далеко это был не Сердюков. Да? Где наши все фабрики, которые долгие годы, это были 90-е годы, это совсем другая история. Нельзя, опираясь только на шаре, очень поверхностного блогера, делать глубокие очень выводы по происходящему в экономике страны в целом. Это сложный вопрос и тема, наверное, других дискуссий. Видите, я вас чуть-чуть прикрыл, да? Чуть-чуть. Ну, какие я есть не еще... Не ну, не в остальное я даже не успею вдаться. И какие есть еще позиции в зале? Вот хороший был вопрос. Какие предметы вас напрягают в качестве коррупционных? Коррупционно-емких. Есть кто-то, кто готов сказать правду? Ничего не напрягает. А вас какой предмет напрягает? Да. Физкультура. Кого напрягает физкультура? Все спортсмены. Спасибо. А, ну там вот в последнем ряду, да, есть одна рука. Вы хотели что-то сказать? Ее факт сегодня солирует. А нет? Просто физкультура. Показать, Это что поддержка у вас физкультуры. А, физкультура. А в какой части напрягает? Ходить на нее надо часто, бегать заставляют, в воду нырять или что? Вот проблема в чем там? Просто из-за того, что вторая смена, и все мероприятия приходят на вторую смену, приходится делать выбор, и прежде всего падает на мероприятие, а физкультуру нужно отрабатывать. А вот. если у вас выбор, ведь можно на нее просто ходить, например, да? И тогда пропускать такие интересные мероприятия, как эти. А, ну если... Ну, на... Физкультуру-то я смогу а, отработать. Вот, вот, а... нашим мероприятием. Раз в году мы собираемся здесь. Я у вас уже третий раз здесь сижу. Видите, три, и три раза надо будет отработать, да? За три года. Ну, вот тут... Ну, собственно, сама физкультура, вот если на нее ходить, она напрягает в чем-то? Только в отсутствии моей физической подготовки. А, ну это другой вопрос. Есть мнение эксперта. Пожалуйста, микрофон сюда передайте. Вот как раз хотел про физкультуру сказать, что э, относительно мероприятий, э, опять-таки, как сегодня было сказано, я могу ручаться за свой институт. Если, например, э, человек официально участвует в каких-то мероприятиях, всегда есть официальное освобождение, которое при, после проведения мероприятий студенты предъявляют, и обычно никаких проблем с пропущенными занятиями нет. А вот как раз история про коррупцию и всякие разные варианты преступлений, такое может быть, например, когда студенты пытаются сами давить на преподавателя по физкультуре, и такие были случаи. Для того, чтобы им поставили те как раз прогулы и пропуски, которые вообще не были связаны ни со студенческой активностью, ни социальной их активностью и так далее. То есть вопрос того, что физкультура, на нее действительно надо ходить. Если вы не ходите, у вас должна быть какая-то причина. Или это состояние здоровья, или это ваши официальные оформленные документы ну, как бы освобождения по поводу студвесны, дня первокурсника ну и так далее. То есть, ну, правда, с этим никто никогда, вот в этом смысле, у нас в институте не сталкивается, что преподаватели, например, отказывались, например, принимать зачеты или там какие-то, я не знаю, работы самостоятельные и прочее. Поэтому я в этом смысле вступлюсь за физкультурников. Спасибо, ну, спасибо. Ну, здесь, наверное, решат Рифович нужен... Ваш уже такой завершающий комментарий по этой части дискуссии. Как осуществляется антикоррупционный контроль и координация действий в сегменте преподавателей? Да, то есть о студенчестве мы говорим, о сторонних организациях говорим. А вот преподаватели, да, чтобы не вызывало это напряжение, что работа не ведется, и преподаватели сами по себе как-то существуют в своих желаниях там, излишних. Во-первых, данное, вот о чем вы говорите, работа с преподавателем – это комплексная работа. Наверное, здесь прекрасно понимают. Первое, объяснение преподавателям, хотя люди взрослые уже, казалось бы, обудренные опытом, жизнью, да, но все равно людям надо напоминать, в чем могут быть риски. Риски, когда люди, может быть, вот на самом деле, мы как раз до мероприятия разговаривали по поводу портрета психологического коррупционера. На самом деле очень интересный момент в отношении того, что почему человек доходит до коррупции. Человек с интересной коррупцией, приходит человек не тот человек, который нуждается очень сильно в деньгах. Не совсем. То есть в отношении, когда человек вот, стоит на паперте там, с протянутой рукой, там у него денег нет, он весь трясется, весь падает. Нет, совершенно в другом. То есть человек уже психологически готов к тому, чтобы взять взятку. Взяли взятку, он готов либо по морально-этическим своим определенным подготовке, то есть он уже, либо это дома, либо это окружение, либо это внутри вуза, так на самом деле. Говорят, да, все берут, и я возьму что-нибудь. Или там на кафедре говорят, да мы тоже, мы все. Потом, сейчас я это говорю, если можно. И в отношении того, что там, давайте мы возьмем все вместе, потом разделим, когда в кафе, помните, там, когда чаевые дают, потом разделяют. делят. Вот примерно тоже так же. То есть если и здесь вот именно психологическая... Атмосфера в коллективе, как люди между собой реагируют, как, как реагируют на эти воззрения, как на эти взгляды. И в дальнейшем, и еще один момент в отношении того, что что-то человек случился случилось дома. Тоже будет бывает такое, что вот у него, не знаю, там, вот он говорит, он всем, то, что случилось дома, оправдывает все риски коррупционные. Все оправдывает, то есть я беру, потому что у меня там, не знаю, там, что-то, что-то, что-то. Хотя, казалось бы, и человек там говорит, что ему на, на все абсолютно, он знает, куда он идет, и знает, куда он придет. То есть человек к этому уже готов. Поэтому, говорю, есть вот такие моменты психологические, когда, почему люди начинают брать взятки. И вот здесь по линии КФУ как раз проводится работа с преподавателями, проводим встречи, разговоры, проводим профподготовки, объясняем, говорим в рамках антикоррупционной комиссии, так называем, как называем, взрослая комиссия, так, такая фраза почему закрепилась. Вот именно к, к, к, Комиссия сотрудников, когда а, зовем, если появляется у нас информация, и мы а, регулярно наблюдаем за каждым коллективом а, в институтах, в, на кафедрах, а, кто-то... А, ну, да. Сами люди приходят на собой такое, что приходят говорят, что-то у нас там как-то вот немножко, как-то люди или говорят неправильно, или там воззрение неправильно, там как-то очень терпимо относятся к коррупции. То есть они начинаются. Э -э сейчас ты говорю, а пока руку можно опустить. И в отношении того, что я э -э в терпимо относятся к коррупции, потому что, значит, где-то Это момент есть сигнал, такой колокольчик бьет в отношении того, что где-то что-то что-то, значит, э -э это а а а шажок к тому, чтобы в дальнейшем морально или там, психологически узаконить внутри себя. Ключом человека внутри себя же со, со, со, самим собой жить в мире. Потому что, когда, когда говорят же, заблати налоги и спи спокойно. Здесь человек будет не спит, не ест, он все время переживает вот этот вот, момент. И даже внешне надо бывает видно, с точки зрения, может быть, Силовики нам расскажут, внешне будет видно, что человек, что-то неправильно у него происходит в жизни. То есть это видно по окружению видит, другие преподаватели видят, что-то у него, сложности какие-то возникают в жизни. А мы не то, здесь вопрос не только коррупции, вообще помочь человеку. Может быть, у него что-то случилось в жизни, может, мы его должны поддержать, может, финансово, не знаю, там. А, а может, там что-то другое произошло. И человеку есть такое выражение, когда человек хочет выговориться. Вот человек позвал к себе, как я говорю, налил кофе. Посидел просто, поговорил с ним, просто поговорить о жизни. Я вот у человека вот на самом деле он трясся-трясся, боялся-боялся, а вот вы. Многие понимают, что это здесь, скажем, ваш возраст, вот для студентов говорю, есть момент такого максимализма. Нет, меня будут до последнего, как говорят, колоть, я не буду рассказывать. Нет, вопрос того, что когда человек годами живет, к этому вот к этому идет, может быть, да, вот то, что говорит, в тени находится, он настолько все это переживает, и внутри настолько его выгорает, он хочет просто с кем-то поговорить, хочет хоть, хоть высказаться. И вот моменты того, что. Когда мы комплексно к этому подходим, говорю, мы разговариваем с преподавателями, мы с ними беседуем, мы с ними э, стараемся э, каждому быть поближе, хотя у нас, казалось бы, такой громадный большой наш коллектив, но все равно стараемся, как сказать, подойти поближе к каждому. Это вот различные мероприятия, мы же используем. В разные мероприятия. Различные сборища наших дней первокурсники, там, день студента С каждым подойти, поговорить. Или там приехал я в институт, каждый подошел, и кто-то говорит, кто-то объясняет, кто-то. Каждый должен высказать, каждому нужно найти свой ключ, подход. Это первое. А второй момент, в отношении того, что. Я опираюсь тоже на ваши моменты. Помните, когда я с вами встречаюсь, говорю на заслушании антикоррупционной комиссии, я говорю: ребят, вопрос не в том, что вы кого-то там хотите сдать, то есть, вот-вот-вот именно в этот момент, а в отношении того, что когда вы скажете, вот в какой как сейчас сказать, какой предмет и какие есть сложности. По вашему счету, это достаточно для того, чтобы мы дальше провели работу по этому предмету зашли. И просто там же есть, по этому предмету есть заведующие кафедры, есть преподаватели. Значит, именно в этом предмете есть какая-то заковырка, где вы лично, как студенты, видите какую-то угрозу. А наша задача уже, как ни, ни в коем случае не подставляя вас психологически, потому что это тоже сложный момент, если вы человека, скажем, если у вас оплевная подготовка же, если психологический подготовка есть, человек готов назвать фамилию, это одно целиком, как говорится, слово. А есть момент того, что он просто готов назначить только предмет. И что там происходят такие вещи. А наши уже, как профилактика коррупции, мы даже подойти, узнать, почему это произошло там, и реально происходит ли эта информация, или это идет наговор. По таким фактам, когда вы нам говорите, проводятся служебные проверки. Мы проводим проверки, опрашиваем, и, и дальше уже принимается решение. Выносится вопрос на декорационную комиссию взрослого, где мы это обсуждаем, где приходят преподаватели, э, взрослые люди, приходят, оправдываются. В ну, момент того, что они должны не просто оправдаться, они должны объяснить, почему э, со стороны студентов есть претензии. Именно предмет к, вашей, э, к вашему предмету, или там кто-то кого-то обидел, или там, на что-то вымогает, на что-то толкает. То есть по каждому вопросу мы говорю, проясняем, говорим. И вот здесь как раз заканчиваю долгую, да, чтобы я, я говорю, сейчас понял по вашим глазам уже по боковому взгляду о том, что... Поэтому еще раз говорю, что здесь работа, ребят, проводится. Если кому-то интересно, говорю, и по линии, когда мы собираемся на обсуждениях антикоррупционной комиссии, взрослой, так называемой большой, приходите, я готов показать, рассказать. Но всегда это очень работа тонкая, чтобы, я в этих случаях говорю, не навредить. В этом плане, чтобы надо, надо проработать человек настолько тонко, чтобы человек... Либо осознал и вовремя остановился, либо мы должны информацию передать дальше. Здесь очень мы такие моменты. Если человек, мы осознали о том, что здесь совсем уже ситуация шваховая, то мы уже работаем совместно с правоохранительными органами. Да. Спасибо. У вас что-то было сказать? Реплика. Да? видел руку тогда микроволнов, потому что вы еще не говорили. И мы быстро перейдем к третьему вопросу. Он очень сложный. Но я попрошу на него коротко, коротко потом да, да. ответить, потому что он, в общем, очень много лет дискутируется и пока не требует, с моей точки зрения, большого дискуса, хотя вопрос принципиальный. Пожалуйста. Я отчасти согласен с высказыванием, но есть в коррупции такая вещь, как маленькая зарплата или фактор риска. И на него стоит обратить, потому что если очень маленький риск то что тебя поймают, то, собственно, есть такая мания, ты можешь себе изменить своим принципом и все же пойти на фактор взятки или коррупции какой либо вообще. Сразу ответ на вашу реплику в отношении того, что никто никого, то есть человек, как говорится, на что учился, на то и пригодился. Никто никого наручников не держит возле батареи, что вот, говорит, ты будешь на этой должности вот такой маленькой цепочкой полтораметровой. да, и, говорит, так, ты будешь получать свои деньги, и не вправо, не влево. Это первый момент. Если человек в этих случаях хочет получать деньги... Законно, то он найдет себе работу, найдет более повысит свою э, квалификацию, по, на, на, найдет себе уровень э, работы. Или, как вы правильно говорите, вот здесь как раз вопрос: я говорю, о психологической личности коррупционера, когда он говорит, а мне проще брать деньги, я взяточник. Но он должен понимать, что э, в отношении того, что, во-первых, э, настолько все, вот верите, весь город на ладони. Я даже здесь не буду в этой подробности вдаваться, но э, кто поймет, то поймет. Весь город Новодоний. В отношении того, что когда вы говорите, вот, вот такие моменты возникают, э, один, второй, причем э, человек именно принесет информацию тот, который как раз просил бы этот вопрос решить. И вот оно как веерное, как сарафанное радио расходится, и все равно найдут свои уши там, где вот так вот так вот так, и доходят, куда нужен доход Поэтому, говорю, и в отношении того, что, что, что вы говорите, у него зарплата маленькая, и он решился на эту взятку, значит, один раз взял, второй раз, у него потом конвейер, и понеслось. И там уже, вот как раз Александр Валерьевич о чем сказал, там уже стоят ребята, подходите, забирайте и пошли. Ответил Хорошо. Тем более, что часто берут те, кто имеет немаленькую зарплату вообще. Вот, да. Да, вот, этот вопрос. вот третий блок вопросов, такой суровый очень, стоит ли ужесточить уголовную ответственность за коррупцию, чтобы снизить количество преступлений? Здесь, собственно, простой, односложный почти ответ я бы хотел услышать и от наших спикеров, от экспертов, и от зала. Да, нет. А, ну, то есть, расстрелы все-таки нужно или нет? Ваш опыт, практика, давайте про Китай не будем. А, вот их все-таки очень много, и там, значит, может быть, за счет этого, да, расстрелы не очень пока еще <laughs> дают результат нужный. А, вот, а, стоит ли у нас уже сточить или нет? И если нет, то почему? Если стоит, ну, стоит все. Да, вот. Пожалуйста, начнем. Давайте ну. тогда прокомментирую. Ну, то, что вот это, мы вначале прозвучали, Игорь сказал, предпример, про угольный скандал между Монголией и Китаем. Там уже китайцы поспешили там расстрелять чуть ли не миллиард людей из-за этой сделки. Значит, монголы пока еще держатся. Вот это такой показательный пример. То есть мы знаем, что в Китае уже десятилетиями людей расстреливают, но вот... Как каждый год, это все продолжается. Это говорит о том, что эффективно это или неэффективно. Я думаю, здесь нам надо пойти другим, как говорится, суверенным, российским путем, более гуманными методами. Каждого из нас, еще чуть ли не с пеленок, воспитываются основные нормы морали. Кто-то называет это, как у нас в священных книгах написано, такие вот заповеди, получается. Это уже чуть ли не с малых лет это воспитывается. Потом уже, когда мы становимся более взрослыми, нам там объясняют, что вот дорогу надо приходить на зеленый свет или, допустим, с людьми надо, надо общаться вежливо, с собеседником. И уже когда мы приходим к такому осознанному возрасту, там, 18 лет, 20 лет, то это уже становится нашей нормой поведения, как говорится. И если здесь нам удастся вложить в головы еще даже с детского возраста, что надо жить честно, надо всего добиваться только своим умом, своими навыками, если значит, брать чужое нельзя то мы здесь э, без всяких расстрелов сможем увидеть то, что мы сейчас э, видим в других странах. Вот э, э, Мы часто видим в зарубежных фильмах, что, э, ну не фильмах уж и по жизни. Я вот когда путешествовал еще по другим странам, тоже заметил, что э, дорога свободная. Я еду на машине с водителем, э, стоит ограничение 60 км в час. А мы едем за городом. То есть, он вполне может разогнаться, там и побольше поехать, и на Красный Свет проехать может, потому что нет пешеходов, там можно спокойно проехать. Но он этого не делает. И то, что сейчас я вижу у нас, я тоже и по России часто путешествую на Блаблокаре, получается, я вижу, что наши водители, они в принципе, тоже такие же, а, та, такой же стиль вождения перенимают. То есть, если значит. Э... Александр Владимирович, вы все-таки говорите о добросовестных. Понятно. О воспитательной работе, об образовательной да. составляющей, о культуре с большой буквы. Да. Но ну, все-таки вот поймался, выявили, что делать. Наручники, тайга, лес, расстрел с миром отпустить на первоспитание? Там, что, что, что делать? Mm -hmm. вот. uh, что делать? У нас, во-первых, есть уголовное законодательство, которое предусматривает, на мой взгляд, доста достаточные меры ответственности для нарушивших закон. И, кроме того, у нас есть реестр уволенных чиновников по утрате доверия. Если лицо попадает в такой список, то он в дальнейшем уже не может работать на, значит, на любой должности в органах власти, получается ему после этого соблюдать действующее законодательство да? оно достаточно эффективно да. просто да. нужно ему следовать да правильно услышал да. все верно Скажу так. Во-первых, соглашусь с со Иосифом Валерьевичем в того, что у нас достаточно декадательства в этой области и ужесточения. Мое личное мнение, что субъективное в отношении того, что, во-первых, нужно быть возвращен весь экономический ущерб, то, что человек принес, да, какой за совершение данного преступления. Второй момент, который, не знаю, тоже субъективное мнение, лишать человека, наверное, возможно, с точки зрения морали, моей, по крайней мере, морали, за лишение другого человека жизни. То есть, если э, человек эту грань перешел, когда э, убил э, намеренно другого человека, то человек знает э, тот предел, и он должен э, знать, э, что, как бы сказать. И момент того, что а здесь экономический момент, то, что первое, он возвращает весь, еще как повторяется, экономический ущерб. И второе, э, во-первых, ну, понятно, э, какой, э, срок определенный. И третий момент, который я вам всегда говорил, уважаемые студенты, что, что мы несем ответственность за своих детей. Потому что если мы это допустили, и чиновник должен понимать, и любой другой человек, преподаватель, если он э, именно совершил преступление в плане экономики, э, то есть и в плане коррупции, то он должен понимать, что в дальнейшем его дети, которые будут устраиваться в дальнейшем, которые вырастут, дай бог, окрепнут, будут устраиваться на гос должности, а человек захочет работать в силовиках, там, госструктурах, все остальное, то это все отразится на его детях. Это я всегда говорил, говорю, чтобы понимали, что сейчас, сказать, вот, когда будут дети, да, когда будет муж, далеко. Нет, вот поверьте, вот я себя внутри 18-летним чувствую, потому что вот, как будто вчера это все было. И оно вот так несется, несется, а уже ближе к полтиннику. Поэтому вопрос возникает в том, что говорю, каждый человек должен осознавать, что вот сейчас вы сидите передо мной, 18-летний, вот как один день, как, как взгляд, и уже совершенно другой возраст. Поэтому несите ответственность за себя, за своих окружающих и за своих э, семью и за детей. Вот и все. Спасибо. И... А, я полностью солидарна с тем, что... С чем? С расстрелами? Нет. Я солидарна с профилактической работой, потому что, ну, в первую очередь, как мне кажется, это нужно работать с сознанием и с тем, что в голове человека. Это в первую очередь. Ну, и, во-первых, это потому, что я придерживаюсь такой точки зрения, во-первых, то, что правосознание у нас внутри, в голове должно быть. И от того, какой уровень ответственности будет закреплен в законе, это большой роли не играет. Ну, играет, конечно, это я не совсем верно сказала, но в первую... Да, да. в первую очередь, да, это просто, если быть юристом-позитивистом, то да. да, но я придерживаюсь больше еще и психологической теории права, поэтому правосознание, которое в голове человека, очень важно. И как работаю со студентами, уже, наверное, получается третий год, а, хочу сказать, что важно именно закладывать это вот, во-первых с самого маленького возраста. <смех> Потому что, когда студент уже приходит, в ВУЗ это достаточно тяжело перевоспитать. Но это можно сделать. И юридическая ответственность, да, это все важно, но ужесточение никакой наверное, позитивной роли не принесет. Почему, если мы будем анализировать индекс восприятия коррупции на 2022 год, мы увидим, что у нас ну, первые позиции, какие страны занимают? Страны, где в первую очередь роль играет именно профилактика. То есть, ну, вот, страна, где у нас создаются там прозрачные камеры, куда государственных служащих приводят, и они смотрят, как... Ну, что будет в последствии, если он совершит коррупционное преступление. То есть работа с сознанием, работа с зрительным восприятием, то, какие последствия будут, если ты когда-то оступишься, поведешь себя неправильно. Но не нужно это как-то делать с, с применением расстрелов особенно, потому что ну, человеческая жизнь в любом случае дороже. Спасибо. И очень это сложно... Раз уж есть в зале, ну, очень односложным времени заканчивается. Да. Я не согласна с данным утверждением, потому что считаю, что главная функция юридической ответственности, это главное перевоспитать, а не наказать. Убить человека намного проще, чем предотвратить нарушение или сделать так, чтобы человек впоследствии этого не нарушал. И об этом нужно помнить, и к этому стремиться, соответственно. Можно Спасибо. Я хотела бы конкретно сказать вот по этому вопросу. На мой взгляд уже точение уголовной ответственности за коррупцию вызовет наоборот еще большую коррупцию, потому что чем страшнее будет наказание, тем больше будут привлекаться взятки для того, чтобы избежать его. И, к сожалению, у нас в стране так получается то, что уровень вообще, в принципе, жизни и достатка населения ниже, чем в каких-то странах, где уровень коррупции тоже ниже. И получается так, что когда человек всю жизнь хочет... Имеет какой-то определенный уровень достатка высокий, он наконец-то попадает на какую-то должность высокую, высокоплачиваемую, он старается всеми способами получить как можно больше денег любыми путями, даже если его потом с этой должности как бы спихнут. И здесь было бы лучшим решением проблемы, наверное, не ужесточать уголовную ответственность за коррупцию, а в целом подумать над тем, как повысить уровень жизни людей в стране, например, хотя бы элементарно повысить пособия какие-то детские, либо стипендии. Спасибо. Еще один аспект. То есть воспитательный, правовой, социальный аспект, качество и уровень жизни услышано. Еще только короче, короче, короче. Еще эксперты несколько слов скажут, конечно. Ну, я согласен да. с предыдущим спикером. Действительно нужно увеличивать качество жизни, а наказание ни в коем случае не уже встречать, особенно среди чиновников и работников бюджетных организаций низшего звена, потому что, ну, я могу привести реальный пример. Моя мама, это работник бюджетной организации, и в этом году им сократили зарплату на 3-4 тысячи рублей, также отменили годовую премию. И я считаю, что если такое, такое будет происходить во всех бюджетных организациях, то предрасположенность к коррупции у людей естественно будет выше. И как бы ну, обвинять их в том, что они ну, начнут брать взятки, но не знаю, не слишком справедливы будет, Тем более, уже встречать наказание за это тоже. Вот Спасибо. Я думаю, интересная информация для управления Марса Рымча, да? А, так, а, еще, да? Только очень быстро. Время у нас совсем вышло. Это, мы... Пожалуйста, вы только не представляете, откуда вы говорите. Да. Сейчас. Формулировка пропала сейчас. Вы откуда? Откуда сказать? Да. Да? Из инженерного. Инж... Так, Хорошо. А... У человек по природе своей довольно такое опросивное существо, очень довольно. И мы всегда думаем только о моментальной выгоде. Какую бы мы ни поставили наказание, какое бы оно ни было, человек всегда будет в первую очередь думать о моментальной выгоде, которая вот, вот сейчас, в данный момент. Мы не изменим, ну, типа, надо общество иметь вообще в корне, в идеале вообще его просто, ну, перестроить под основание. Чувствуете, инженеры человеческих душ, да? да? Спасибо, хорошие, хорошие, интересные Так, давайте вы тоже коротко, если а можно. По о что смертная казнь и первое совместимы? Мне было. Я хочу сказать, что а. стой, стой, стой, стой. что все там? А. Нет, нет, нет, да, а, я просто... По поводу чувствую. того, что смертная казнь перевоспитывать несовместима, как раз-таки наоборот. Сотню воров расстреляешь, остальные 10 тысяч воров задумаются. Ничто так сильно не перевоспитывает человека, как страх смерти. Вот. По поводу отмены мораторий на смертную казнь, почему у нас действует моратория, потому что в рамках сотрудничества с Европой это сотрудничество у нас уже практически прекратилось, поэтому мораторию уже можно отменять. Если мы будем рассматривать вопрос отмены моратория, в первую очередь необходимо рассмотреть вопрос совершенствования российской судебной системы, тут вопрос стоит в оправдательных приговорах. А также так, была какая-то мысль. Ну, мы вас услышали. Спасибо. То есть У нас получилось, ну, да, смотрите, да. филологи. А, Это, мы, думали, мы думали, вы, вы добрые, а вы более жесткую позицию, чем юристы, а -а -а. заняли. Да. Да. Дерево свободы периодически должно питаться кровью патриотов и да. <смех> Вы как бы усилили тезис инженеров о том, что надо со всем этим кончать. Так И, пожалуйста, химики. Да. Согласен с этим человеком. Правда. Почему? Потому что наказание, прежде всего, он имеет какой характер? И имеет характер предостерегающий и пугающий. И, соответственно, чем жестче будет наказание, тем сильнее люди будут его бояться. Вот. И, соответственно, как здесь говорилось, то, что это, скорее всего, не гуманно, не морально, а то есть а воровать деньги из больниц, когда там страдают люди, умирают люди, это тоже стоит жизни. И, соответственно, жизнь одного человека, она не ценнее тысячи жизней других людей. Все спасибо даже и чтобы, психологических... чтобы да есть над чем подумать Очень самое интересно. время даже голосование наверное провести как решал трифу вот задал тон то в этом кто за и кто против ужесточение. но все-таки в начале мнения экспертов да. Да, все-таки. Идем этой дискуссии. Риторический характер она всегда носит о том, стоит ли ужесточать уголовную ответственность, стоит ли вводить смертную казнь, какие цели преследуют наказание. Наказание преследует только три цели. Это восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение преступлений. Но что касается наказания за коррупционные преступления, которые есть сейчас в нашем уголовном кодексе, то надо знать, что это одни из самых жестких санкций, которые предусматриваются за получение взятки за последние годы. Знаете ли вы о том, что за получение взятки при особо тяжелых обстоятельствах можно назначить до 15 лет лишения свободы или огромные штрафы, таких которых нет ни в одной Другой санкции статьи До 500 миллионов рублей А что касается смертной казни За получение взятки То наша недавняя Относительная история Знает и такую практику тоже До 1993 года До 12 декабря 1993 года До принятия новой конституции Уголовный кодекс предусматривал Смертную казнь за получение взятки При особо отягчающих обстоятельствах И наши относительные недавно. Главная история знает случаи приведения в исполнение смертных приговоров за получение взятки в таких случаях еще 80-е годы прошлого века. Но что это как-то сказалось на уровне коррупционных преступлений? Есть ведь и другой основной принцип, который действует в уголовном праве и в уголовном процессе, это принцип неотвратимости ответственности. То есть дело не в жестокости наказания, а в неотвратимости ответственности. Этот принцип еще в XVIII веке вел Чезаре принцип неотвратимости ответственности, вот он и будет способствовать снижению количества преступлений не только коррупционной направленности, но вообще в целом преступности. Спасибо. Да, пожалуйста. будем завершать. Да, уважаемые коллеги, я тоже хотел высказаться: вот для меня, как для гражданина Российской Федерации, вот, вот я сижу, да, вот думаю, размышляю, и в принципе, этот вопрос я и ставил перед собой раньше. Я до сих пор не пришел к выводу: вот ужесточать или нет. Потому что, с одной стороны, вроде как бы уже куда дальше, да, а с другой стороны, ну. Вроде как куда бы... дальше, да. куда дальше. Да. Да. И вот в связи с этим, немножко шутливой формы хотелось бы сказать, как бы вспомнить исторический аспект Иосифа Серовничева Сталину, когда его просили внести меру наказания расстрел, он сказал, а, а где гарантия, что первым будете не вы? Да? Тому человеку, который это внес Ну, предлагал Это как бы, ну, я в шутливой форме имею ввиду Здесь есть над чем тоже задуматься, я думаю а, Второй момент Это вот опыт а, Чечни, как ребята сказали а, Ах, у Кадыров Ахмад Кто? Старший, младший? Это президент, который руководитель. Рамзан Ахадович Да а, Вот у него есть опыт борьбы с террористами в плане того, что он, если выявляются такие личности, понятное дело, в отношении террориста применяются меры, там, скажем так, решения свободы и так далее. Но окружающие его люди, близкие, могут довести их до того, что они их выселяют из республики. Лишают жилья, лишают прав, возможностей. И, соответственно, я хочу сказать, что в отношении коррупционеров, вот, наверное, не смертная казнь, да, самая страшная, а то, что твои близкие от твоего поступка будут страдать. Спасибо. Спасибо. Так, вот, а, да. Есть, да, есть да. что сказать. А, с точки зрения психологии есть всегда порог а, ужесточения, на который человек уже не реагирует. И когда, даже если есть смертная казнь, как раз об этом свидетельствуют те примеры, о которых говорили, что даже в Китае, где распространено да, этот вот самый жесткий вариант наказания, люди все равно идут на это. То есть иногда бывает так, что людям совершенно это абсолютно не является да, для них а, а, таким да, способом их остановить. А, есть еще важный момент. Например, девиации и зависимости у людей либо риск развития зависимости, например. Это как с ездой на мотоцикле. Человек, который на адреналине уже вот привык ездить на мотоцикле, один раз попадая в аварию, а это достаточно ну, высокая да, статистика, разобьет голову, руки, ноги. После того, как полечится, все восстанавливается. Что он делает? Он снова садится на мотоцикл и едет. То есть предрасположенность, риски, определенные да, психологические э, качества человека, я все-таки настаиваю на этом, они могут человека либо сподвигнуть на то, что он пойдет и сделает, вне зависимости от того, будет смертная казнь или нет. И вот этот принцип гуманизма да, мы должны все-таки соблюдать. Э, то есть относиться к человеку как к человеку, да, рассматривать его комплекс на каждую, каждую ситуацию. И со стороны студентов, и со стороны тех, кто... Эти взятки берет, да, и разговаривать нужно и так далее. То есть само по себе ужесточение, вот я согласна тоже, да, с коллегой, ответственность. Ты должен знать о своей ответственности, что ты ответственен за. И ты должен представлять себе, что это такое. И как ты вообще к этому относишься. То есть вот я с каждым из коллег, да, согласна, вот как-то резюмируя. Вот, спасибо. Спасибо. Ну и еще есть способ. Поднять у него мотоцикл, чтобы больше не гонял. Вот как сказал Александр Валерьевич, надо лишать возможности занимать да. какие-либо должности и посты, которые ну, соблазн порождают. Убедили не убедили? Давайте, вот мне понравился ваш эксперимент. Кто поддерживает ужесточение по результату нашей краткой экспресс-дискуссии, ужесточение наказания, уголовной ответственности за коррупцию здесь присутствующую? Поднимите руки. Ужесточение. Кто? За ужесточение. То есть, вот, что значит слово «ужесточение»? Ну, значит ли это изменение законодательства? Ну, это все всегда, обсуждение? если... Это... Нет, давайте четко говорить. За давайте смертную давайте каз... поставим да, радикальный да, вопрос. Да, да, Стрелять, да. не стрелять. Кто да. за, кто за казнь, высшую за... меру наказания, за, за серьезные коррупционные... Один. Так, есть кто против? Один? Не забывайте, кто что против? есть воздержавшиеся. вообще. Один. Но, похоже, убедили. Похоже, эксперты, наши уважаемые спикеры, убедили большинство. И если с первым вопросом, с вопросами того, какие объемы, масштабы коррупции сегодня присутствуют в обществе, у нас была немножко такая картина дискуссионная и не совсем стыкующаяся пока с цифрами которые предлагают социологи то здесь кажется мы близки к какому то консенсусу, консенсусу по вот тому как стоит Работать с уголовной ответственностью в отношении коррупционеров. Спасибо всем, кто участвовал сегодня. Запомните, сегодня Решат Рифулч несколько раз произнес, приходить ко мне на кофе. Так что, если что, дискуссию можно продолжать и там, продолжать и весь этот год. Александр Владимирович, я думаю, вы тоже рады будете нас видеть. Спасибо с большое. Рымчем, да, да, с молодцы. наступающим вам с этим днем и успехов в вашей работе. Спасибо. Вот, и большой привет вашим всем коллегам. Мы тоже будем рады и у себя видеть, и к вам приходить в гости. Ну и успехов всем нашим студенческим объединениям, которые так или иначе задействованы да. в противодействии, профилактике не только коррупции, а всему тому, что так или иначе мешает нам жить, в том числе и в и социальном все плане, да. о чем сегодня Спасибо. говорили. Спасибо всем.